Всем привет! Сегодня буду оформлять торт ко дню рождения мужа. Здесь у меня медовик со сгущенкой. Достаю из формы. Форма у меня диаметром 18 сантиметров, высоту примерно 10-12 Ганаш на белом шоколаде и масле у меня уже готов, поэтому я покрываю торт в два этапа. Отправляю в морозилку. Для велюра мне понадобится 60 грамм белого шоколада и 40 грамм какао-масла. Растапливаю. Соединяю какао-масло с шоколадом. Я буду окрашивать в бирюзовый цвет. Для этого мне понадобится основа синего. У меня вот такие крыда маленькие. Это водорастворимые красители. в синий как-то не пошло дело поэтому я добавляю жирорастворимые красители сначала в синий потом буду добавлять немножко зеленый и добавлю зеленого немножко и теперь беру блендер добиваясь цвета, который мне нужен. Сразу скажу пару слов для тех, кто пытается водорастворимыми окрасить шоколад, как я в данном случае, да, не работает. Не работает, и поэтому я использовала жирорастворимые. У меня вот такие cake colors Я покупала набор и просила, чтобы мне скомбинировали 5 жирорастворимых и 5 водорастворимых. Черный, кстати, он подходит как для воды, так и для э, жира. То есть он такой два в одном. Все это дело переливаю в одноразовый стаканчик. Достала торт с морозилки. Здесь у меня велюр. Уже в основной колбе стоит мой одноразовый стаканчик для того, чтобы был расход... Лучше и начинаю велюрить. Вот что получилось. Я очень долго думала, как оформить торт мужу на день рождения. И пришла к идеальному решению. Я распечатала на вафельной бумаге наши совместные фотографии, когда все начиналось как это все было. Мы знакомы с ним довольно давно, с самого детства мы росли вместе, у нас с родителями вместе работали на одном заводе «Кристалл». Мы учились до 9 класса, потом я ушла, мы какое-то время не виделись, потом списались через какое-то время. Я его поздравила с днем рождения в 2011 году. Ну и в принципе, вот это лето 2011 года, наша совместное, ни одной фотографии, к сожалению, не распечатана с этого года, поэтому хотя бы на торт а будет очень так символично. Я думаю, ему очень понравится. Я все вырезала, подрезала, где необходимы были края. Теперь необходимо приготовить мастику. Я беру немного масла сливочного и примерно 100 грамм маршмеллоу. Растапливаю в микроволновке. Перемешиваю и добавляю сахарную пудру. Примерно 250 грамм. И вымешиваю до однородности. Раскатываю в тонкий пласт. Примерно ну, 1-2 миллиметра, не больше. Сейчас тонким слоем наношу декор-гель. И теперь наклеиваю вафельные картинки. И сверху я также покрою декор-гелем. Только аккуратно надо. Теперь осталось вырезать. Мне понадобятся две шпажки, шпагат. И я здесь сейчас закреплю с двух сторон. Получается немножко шире, чем торт. Так, у меня уже все вырезано, готовы все фотографии. Я выбрала те, которые будут висеть на веревочке. Немножко растопилась шоколада и буду клеить фотки. Сначала вставлю шпажки примерно. Для стабильности я потом здесь сделаю поточки горячего клея, чтобы не съехало, когда буду вешать фотки. Разместила все фото. Класс. Классно в том плане, что у меня с детства сохранился альбом, который я не перестаю доставать и пересматривать фото. С учетом того, что сейчас все фоткается на телефоны, тысяча фотографий, а ни одной не сделаны. И не пересматривается. Поэтому... Нужно печатать все. Осталось только на веревочку повесить фотографию. У меня есть вот такие декоративные прищепки. Кстати, дешевле на Алиэкспресс заказать 200 штук. Там 3-4 доллара. А я вот за эти отдала доллар. Вообще. За 6 штук. Капец.